Всем привет дорогие друзья! CoinMarketCap совместно с токеном SAT проводит Airdrop Будет рандомное распределение на 25 тысяч участников Шанс огромный Я уже все выполнил Здесь необходимо поставить звездочку потом подписаться на их страницу Тут на форуме Активная кнопка Join Airdrop Жмем ее, указываем адрес кошелька Binance Smart Chain от маска ставим 4 галочки и нажимаем кнопку отправить вот их не форум внутренний вот на эту страницу мы должны подписаться я еще обычно ставлю лайки у кого здесь кнопка будет join на airdrop серого цвета значит мало активности что необходимо выполнить. Проявлять активность, лазить по разделам, заходить, подписываться, ставить лайки, добавлять комментарии и каждый день получать алмазы, бриллианты. Несколько дней поделать, активность будет выше и вам откроют доступ к участию в аэродропах. А их здесь проводят часто. После того, как все вот это выполнили, заполняем форму, отправляем на проверку и подписываемся на социальные сети. Все. Проводится еще второй аирдроп. Рандом почти 30 тысяч участников. Я участие принял, форму заполнил. Ну а по остальным, на ваше усмотрение, я участвую во всех. Времени занимает мало. Кому интересно... Переходите, ссылка в описании Участвуйте, зарабатывайте После того, как Раздача завершится А она продлится До 1 декабря Вот здесь будут результаты Выиграли вы или нет Пользуйтесь Переводчиком Или здесь по-моему есть Встроенный. Вот. Встроенный переводчик есть. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.